Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня будем начинать проходить ютубер-лайв, ну или симулятор ютубера, симулятор меня, в принципе, уже ютубер. Да, вот так вот. Сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятного аппетита всем, кто кушает, а всем, а тех, кто не кушает, на себе покушать вкусненькое. Да, будем начинать проходить ее. Вот, типа, показывают планеты, и типа мы на Марсе, да? Типа у нас планета новая, Да. Я сделал это. Что-то, планету создал новую. Нифига себе. Я самый популярный ютубер. Ну да. Это сейчас и Пикипайд, да? Я возглавил свою собственную компанию. Неплохо. Не бы так. это был длинный и тяжелый путь. Я понимаю, да. Ай, а что тут сидит черный? Это моя история. А реально какой-то сидит. Ну, в принципе. Ну, хотя самый популярный это Сириус, но на самом деле Петти Пай. Из летсплейщиков. Так. Ну и просто там, который блогер. Так, ну мужской, да, дальше. А, Супер, Ты чё, я же не ещё полностью не сделал. Так. ну можно так, в принципе. Но цвет надо поменять. Нифига ну, в принципе, прикольно. Зеленый, не надо. Реально, эти такой будет. Не, ну, то жестко, наверное, ну ладно. Да, не, зафика да мне вот так вот хрупендрется. Пускай так будет. А, глаза такие, пускай будут. Fácil. Пускай такая будет. <limit> борода, да, не надо. Так, говное боро. Пикачу, серьезно. Сейчас пикачу наденем. Да, нормально, мне прическу портить не надо. Так, футболка. А какую можно футболку? Не, ну белая, конечно, не очень, но тут нет нормальных. там да, можно такую, в принципе, что? Почему бы и нет? Штаны такие пойдут. Так, кроссовки. Вот. Ха, такой хам ну, прикольно в принципе очки да не, не надо нифигации да не зачкарик какой-то так ладно все нормально отдоровая романтик общительный загружен суперзвезда еди вы мастер вирусных видео и ваша единственная цель стоит состоит в том чтобы сделать их больше важным каждый просмотр или подписчик а это что ваша держит. Одежды деньгами нет ничего нового вы бизнес эксперты вы будете считать каждый центр получены это ваш общительный вы любите знакомиться. блин не знаю даже ну суперсвезда почему бы и нет каждый просмотр игра Да. видите ваше имя а имя ну, пускай так будет ну, в принципе почему бы и нет Вот пробелы можно не почему бы и нет. Все, все. Сейчас канал создадим. Ну, конечно, здесь будет намного все быстрее. В реальной жизни там будет все медленно. Так, в этой комнате я начинал записывать свои первые видео. Я только переехал сюда с мамой и у меня не было друзей. Ну, да, как это? Ты ему уже лет уже сколько, 15 Давайте посмотрим, что я устроил. А, усвоил первым делом. Перед тем, как кстати, номером один среди ютуберов. А, ну, в принципе, начинал снимать видео. Даже не было, ноль подписчиков, всего ноль. И можете использовать мышку, да, я умею. Вращайте камеру с помощью. А, так это неудобно вообще. Дико тебе персонажа, вот так вот, да. На протяжении тех дней я веселился, делая видео про игры, которые валялись у меня на полке. А, целая одна, ну, неплохо целая одна игра прям ой игра блин она падает я уверен просмотр не очень много три звезды там офигенно конечно три звезды она катастрофически падает на этом этапе вы столкнетесь с разными задачами которые вы будете решать при помощи карточек типа вот этими да тут на и на выбор да надо типа чего у нас нету и типа ну, в принципе на давай актерск можно и так угу. а что у нас надо давай так ну ладно а там же другие можно в принципе наложить а по нормально угу. Угу. Ну, ну звук немножко плохой но ничего страшного можно добавить в принципе да, я понял, да, все плохо. Но что я могу сделать? Игра такая тоже плохая. Меня до сих пор раз, раздражает, сколько времени отбирает загрузка. Но это интернет все зависит, конечно. А какой тут интернет? Учеба. Блин, учеба серьезно. Назад в школу. Печально, такая фигня же. О, назад в школу. О, спасибо. Самый популярный. А пойду еще учу, учусь, поучусь. Я всегда мог проверить, готов ли я к тесту. Проверяя календарь или Ага. Шопинг? Давай, занимайтесь шопингом. Ча видео выложил. О, кстати, всем понравилось. Хотя три звезды. Так. А, это не шопинг. Это шопинг, конечно. Угу. Приставки есть? Ничего себе. Так, ПК ВОРЛУС Не, давайте игру купим какую-то У нас 100 баксов есть, в принципе 30 баксов, игра, которая 3 звезды так. Не, ну на... 4 звезды Да ну нафиг, конечно, я её куплю Заставка 4 часа Нормально yeah! Так, получил самый популярный Тысячу. Ну не самый, конечно Но, в принципе, да так, давай видео. Сейчас игра уже пришла. Так, выбрать игру, давай, именно это. А это можно вообще продать нафиг она нужна? Три звезды нападает. Как и вообще интересно? Как тут направо вообще? Всем понравилось. Как? Это же игра на три звезды, которые рейтинг падает. Бред какой-то реально. Так, давайте так. О, нормально наложил. Это чрт КСКСК, походу. Блин. Сценарий нет. Ну и без сценария можно. Вот так вот. Вс. Ну, хотя не самое лучшее, конечно. Но интересно, что есть. 64. О! Я что, мне не выложил? Не, я выложил. Я просто так резко щелкнусь вообще. Ладно, выложил. Вс, девушку. А то календарь там что там сейчас. Давай календарь посмотрим. Ага. Угу. Ну сколько надо на два на палка там? неплохо. По два балла. И еще учить. Смотрите, как я играю. Получайте просмотры на своих видео. из 500 У меня их 184. Один дизлайк поставил. Ну что? Рейтинг хороший-то. Ха-ха-ха, если это ютубер т.б. Ну ужасный монтаж. Ну сори, у меня компьютер. Go. ты правильно делаешь ну вот все правильно ну хейтеры в принципе тут везде не... так назад и Ну хотя в принципе выбора нету ну хотя бы на тройку хотя бы было. потом уже видео записать чем реально понравилась вот эта вот игра которая тайну не... играть не буду геймплей буду снять. А потом тут меня будет еще просить, чтобы я снял видео по какой-то игре. Да, так и будет. Нас школу. спасибо, че... А че это уровень-то нет? Это фигня. Да, геймплей. Поздравляю, вы достигли второго уровня. Когда вы получаете новый уровень, можете новую лампочку. Лампочки? Лампочки. а Понятно, это типа... Mm, типа тумачи что, -то, что -то... а ну, типа, ну ладно понятно. <звучит> <Что> за лампочка Что <звучит> так мало, всего лишь две эти. Странно, ну ладно. Так, так у нас вообще пост продакшена нет. Ну и <звучит> ладно, пошли мы нафиг. <звучит> так, вот так вот, вот так. Фигня, можно видео удалять. Интер... Ну интереса то есть, но это Странно как-то. Так, все, чел идет какой-то. Это? это игру он хочет, да? Даже корюши игру будет меня брать. Ну, не брать, а... Проси про -э, попросить снять. Да, это он и. Э? Привет, Влад, я хочу сделать видео того, как э, я играю. Я не знаю, как его записать это редактировать. Не могли бы сделать их. Да хватит рыжать там. Переслать это, я отправлю ему в Ой. Вообще гроза. Типа есть. Очень хорошо. Мы начали. Вы знали, что мы зарабатываем эти деньги на время Да я знаю, вот она. Где не вредно, Влад. Офигенно работает, это чё, Half-Life? Ааа, ну почти. А чё нам надо? А, нет выбор. У нас геймплей только. Ага. 12 января. Ну окей. У нас каникулы же должны быть. Какого фига я учусь? Реально. Я же. Или тут нет такого понятия каникулы вообще? Лето есть тут понятие такое? Или тут я должен со временем учиться? Походу да. Тут нет такого понятия. Лето, не лето, вообще не важно. Ханикулы, ну, выходные мои только есть. О, долгожданный перфект, э, все ага. Ну У меня денег на него нету, ну, так-то сорри, ничего сделать, Я не могу ничего с ним сделать. Блин, надо... Так. Господи, Мне звук нужен, у меня звука нет. Разрешили, не, не было такого. извините у меня ничего не было но зато все правильно поставил без всякой ошибки вот это хорошо 51 так я же монтировал все хорошо М -м -м, а интерес все равно нет. прикольное Я такой хей ну в принципе да <coughs> учиться а что нам делать еще вон у нас туда на троечку не потянет это плохо На троечку должна быть. Я бы. Вот еще подписчику ничего не так быстро за пару дней. Не бы так. А то я год почти снимал, нет. А можно я другую продам? Она не интересно. Продам на друг. Сори, я продал твою игру. Я эту, кстати, тоже, она тоже не нужна. Давай, геймплей снимай. Она так раз в рейтинге хорошем. Я можно в принципе играть. Я должен подождать пока. Блин, серьезно что ли? Ну ладно, иди учись. А что нам еще делать? А, на троечку нет, все равно не тянем. На троечку даже не тянем. Какой там хороши че... х хорошистом быть или ну или четверку получить пятерку? Это вообще невозможно. Опять дислайт. Ну и здорово. Подождешь немножко, окей. Я еще видео записываю. Ага. талант Актерская игра. Да, неплохая. Так. А, блин, ну я же. Так, что у нас вот. Блин, серьезно, ну я а мне не было, меня не было, не выскочила не хватило у меня немножко. немножко не хватило блин 57 ну немножко побольше зато ну и хорошо в рейтинге хорошим так в принципе че бы и нет так типа? первое впечатление давай первое впечатление должны хорошие быть Идти на съезд, в смысле? А, угу. буду. <соценно> я их не скоро заработаю, хотя у меня не есть но... на съезд идти. О, игровой мир новый, 10 февраля. Game World. Почему не все равно надо? Почему я тройку не дотягиваю? Либо это надо очень много учиться 31. -й. О, теперь на тройку идет, хотя бы... Ну хотя плохо, но все равно. О, вообще рейтинг офигенный, сотка. Ууу, это офигенно. Угу. ну почти. Ладно, иди поспи. А поесть? 11, но ну, 11 не хватит. О, опять Кто, Кто? Кто монтировал-то я? Точно, -то, по-моему, пишет, нет? А нет, а тот был другой. Школьник какой-то, это сами. Не понимаю, нифига. Что это офигенная игра, которая уже сотку набрала. В рейтинге. А вы нифига не понимаете. О, деньги пришли. С видео, да? Так. <свы> <свы> Почему 6? У меня 13. Так. Ну вот так, пускай будет. О, нормально. Я даже не смотрел, что там было. Я вот так вот сразу вижу. Вот так. У меня же реально 12 мыслей, почему? Так не пойду, не честно, вообще. Блин. Средний, средничок, неплохо и не и... отлично. Ага. Давай танцевали, будем флексить, да? Приветствую. Такой стоишь флексишь, типа всем здорово. Уху, уже 5000 просмотров. офигеть я тоже так хочу. Хотите почать Да нет, спасибо, не надо. Я тут, вообще-то, ютубера, вы тут чатитесь. 200 рублей чатимся, офигенный бизнесмен уже. Так, что у нас О, на четверочку даже, нифига, нормально, по-моему. На четверочку идет. Так, почему два дизлайка, в смысле? об Бэтмен. Да реально одни и те же комментарии просто. Тебя такой ценный вид. Точно отдыхай. А ч у Вечно орать что ли? Сейчас я принимаю, что шопинг Да какой шопинг, где денег нет, вы ч, издеваетесь? шопинг не блин. Идея. Хотите поговорить я да не хочу я поговорить так смешная критика Чего бы нет ты занимаешь на этой неделе зарядных количество. поздравляю спасибо продолжать я могу взять и это прекратить и все мне как-то плевать честно. я и так уже в миллионеров скоро стану о первый взгляд первый взгляд да не хочу первый взгляд снимать. Там просмотров набирает наименьшее количество. Вообще, по-моему, не набирает ничего. Да, да, то больше. А почему у меня сейчас танцевальное приветствие? Почему его нету здесь? Что за бред? Или по-другому, надо как-то... Что с этим делать? О, нормально. Угадал. Так, что тут у нас? Я просто ищу, что у меня было идеально. Вот мне музыка нужна, да? Вот я выбираю музыку. Вот. Ну, было... победы. Ну, я откуда знал? Это надо угадывать просто. И все. Вот вот интерес катил -то. Ну ладно, надо больше-таки там побольше взять, и ставить. Краткий коммент яростный такой вообще да стран как в прошлые серии до да? яростный монах ну кто помнит да лайк так я по моему сейчас личником буду мне так кажется почти да надо будет еще раз получиться и я отличником стану все давай я опять учись что-то сюда пришел иди учись вон 4 часа ну плевать Какая разница, 5 часов пошел учиться. Ну, а о чем нет. Пришел с учебы в 10 часов. Нормально. Почему бы и нет. Все, поспать. Поесть, поспать, поесть. Э, поспать, в смысле? Куда пошел? что за фигня, три дизлайка вы что сделать? Еще одно канал не вызывает никакого интереса за большое количество видео видеополечек. И чё? А у меня вообще есть lens который там по 20 и что? Никому не интересно будет, что ли? Да что за бред? Ты не можешь заняться чем-то другим. Еще одно видео по геймплею. Да ты в тупике. Угу. Mm -hmm. Конечно. Кто монтировал это видео? Кто? Вот этот тупой компьютер, который ничего не может монтировать. Я что, виноват, что ли? Купите мне компьютер новый, и все, и монтировать я буду сразу Хорошо. А тут только, блин, умеете нифига не умеет а, мне говорят блин ладно первый взгляд ну какой первый взгляд ну какой нафиг первый взгляд но ну, игра же офигенная сто набирать вверх куда мне зачем мне другую игру покупать бред реально серьезно блин веб-камера ну, Ладно, схема до да, да, схема готова чтобы дизлайки набирать, почему бы и нет? Ну почему дизлайки, за что? Ну это же интересно. хоть 200 этих будет сплея по этой игре, какая разница? Вообще бред. Странно, конечно, немножко. Дальше давай так вот так вот вот так вот если бы так в реальной жизни было бы офигенно Было бы круто конечно а то я монтирую по 10 часов все у меня компьютер просто все на... на конце его а все он сломался уж а, интерес вообще 20 скоро вообще минус 20 будет интерес опять сломался ну что за фигня упускается мой компьютер начал лагать нужно проверить его состояние Да я уже вижу что тут все плохо не, реально надо новую игру покупать, это серьезно. Это уже как-то плохо очень. Капец просто, как так-то, а? Надо бы самомучиться ремонтировать. Все, Я проверил. Опять сломался, ты что издеваешься, что ли? Ну только его починил, верните 20 баксов, вы его не починили. Пила какие-то да какой локме ну в смысле какой лучше в смысле он сам подчинился че за магия я вообще не понимаю не хоруса за... это что за бред как он сам подчинился он только что искрился не я отказываюсь в это верить вообще как это вообще возможно Как починить он хоро? Он... Игра, походу, сломалась. Так, все, я пофиксил, там теперь все, перезашел. А за фигня, реально это бред какой-то? Взяла игра, просто забагалась и все. Ну, как я умею, в принципе. Багать просто офигеть. Ну, давай, седьмой лайсплейт. А да чего, чего бы и нет? Вообще, по-моему, офигенно. Сейчас десятый лайсплей снимем по этой игре. А что, она офигенная, в принципе? Зачем другую игру брать? Это офигенная игра. Я не вижу смысла даже другую игру брать. Вот это, да? Нет. Фу. Вот это. Вот так. О, звучание офигенное. Так, теперь надо... Блин, ну не было ничего. То, что мне надо. Ну ладно. Мягкий звук. Да, мягкий звук. Да пошли вы нафиг с интересом. И, я же сказал, чтобы будет минус 20. Интерес. Я не удивлюсь. Иди учиться. Сейчас мама пришла. Ух, скоро тестирование это опасно. Лучше твораться получить. Еще учись. Сейчас мама придет и... Иди учись, нет, я нет, сказал. И потом спать. Нет, я, я знаю, что мама будет ругать, потому что я не учился неделю. Ну а что я должен учиться, если я уже и так все знаю? Ну хотя не должен. Иди Все, я. Нет, спасибо. То да почему я отличник? Ты почти ничего не выучил на этой неделе. В смысле? В смысле? Она вот это вот не видела? <свист> Не выучил ничего на утной неделе. Да я вообще все, я вообще отличник, кажется. А -а -а. ну пошли вы с своими лайками, дизлайками. Да я знаю. Блин, реально что ли -с? А можно удалить <свист> это <свист> видео? <свист> <свист> удалить? Как удалить видео это? Блин, плохой. Удали это видео, по Ну блин, дизлайки полетят. Все, иди покупай новую игру. А их нету? <смех> что это такое? Нормальных игр нету. Блин, ну реально, yeah. что здесь лайков ценить? ё -моё. Да иди ты нафиг, Брэд пит. не надо не чатиться. Игра где моя? Вот. Открыть. Вот, офигенная тоже игра. Почему бы и не... Лутсплей по ней не снять, тоже нормально будет. Да. Еще вот этот лутсплей снимем. Да вообще стоит сколько, 200 тилл. Блин. Там скоро подписчиков всех выйдут нафиг из-за какого-то летсплея ту, который я другой снял. Подумаешь. Чё я теперь не могу. А, по одному. Мне эта игра нравится, почему я не могу ее пройти еще раз? Странно как очень. Во, вот так. Вот. Так вот так вот. Во, идеально. Так вот так вот. Вот так вот плевать на мягкий фокус он не нужен. Во, интерес уже сразу повытился. Так, учиться. Да зачем? Я же вон, все. Тестирование с тебе будет скоро. Меня могу не учиться. Я могу с уверенностью не учиться. А да не надо чатиться, блин. Ну еще, по один раз -ка. учусь и все и хватит. А смысл мне учиться, если я и так выучился хорошо. Отличник, считай. Тебе был не отличник, чему мог? Мне мама, сука, скатит... за каждый вот этот <coughs> отличный экзамен будет давать деньги. Я хочу делать так. Ну, давай, окей. О, 900 багасов, нормально. Я тоже так хочу бы. Да блин, зачем, если он сейчас даст мне? Отличить на yeah. будет дома. Хорошо. Так, э, геймплей 30 января, да, выполнен. Мы сейчас 24, Ч, я дней не вы ничего не сняю. Сниму, что ли? Сниму на изи. Вот это точно все это все последнее. А геймплей надо, да? Геймплей, да. Потому что если будет первое впечатление, то до свидания. Я не буду его вот даже снимать. Первое впечатление, это фигня. Типа, ты рассказываешь там. Но это неинтересно никому. Не знаю, зачем это вообще делать. Угу, работает Это там уже завершилось. Ладно, вот, поспим у это делаем. Буду больше. Все, хватит спать. О, один дизлайк сегодня. И а кто это написал, смотри. А, не могу поверить, что самое возвращаемое ютубера так плохо монтаже. Все про монтаж только говорят, и все. А то, что мой там все остальное, не важно, да? Как я играю. Только монтаж убил, да? Угу. Капец, блин. Идти монтаж только просто делают. А то я не могу все Его сделать. Блин, со звуком будет проблема, конечно. Очень будут большие проблемы. Что у меня звук сильно громкий будет. А, нет, все, вот так вот. так вот, вот так вот. Все идеально. Почти. Интерес 55. Ну, прошлое был побольше, конечно. Все, принципе. Е! Yeah! Yeah! Надеюсь, вам видео понравилось, если хотите продолжение вторую серию, то достать лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем пока-пока.